Я не знаю. Так хочется мира. Погиб он 14 февраля, ну это как бы день влюбленных, да, день Валентина. Ну я думаю, что он вообще был ребенок необычный и даже день смерти тоже необычный. То есть все девчонки, ребята, мы, это день, который отмечается, никогда не забудется на это. Было ему 18 лет. Назвали Георгием, потому что он 6 мая родился по православному календарю. 6 мая это день киорки это бедоносца. Это у нас Георгий. Но он не воевал с украинцами, понимаете, он воевал с вот этим беззаконием, с людьми, которые пришли убивать. Он говорил, мамочка, а кто тебя защитит? Кто? Кто защитит тебя и Сэм, меньшего брата? Поэтому, да, у нас есть знакомые, есть масса примеров, которые взяли оружие и пошли это и дети, и семьями ушли, и люди оставили бизнес. И, наверное, самое большое ошибочное мнение, когда считаю, что здесь воюют российские войска. Ну, во-первых, русские и украинцы, как бы они ни говорили, мы все равно все славяне, и славяне по духу. То есть... Если бы воевали не... русские войска, через неделю уже настал бы мир. Да. И Порошенко не сидел бы в Америке вонючий. Нельзя такого. Врезал бы жопу своему президенту Обаме. Нельзя такого. Можно это говорить. Вот. Воюют дети. Понимаете, дети берутся за оружие. 18, 19, 20 лет. Есть... Кстати, этот президент, который Порошенко, и на него, наверное, может быть, как никто возлагала надежды. То есть Турчина развязал войну. Я думала, что придет законный президент, ну, пускай он не выбирался нашими регионами, но, по крайней мере, он был выбран остальной частью Украины, как бы так это преподносилось. Я думала, что у человека хватит ну, здравого смысла остановить вот это то, что началось. Нельзя было допускать войны, ее нужно было останавливать. Потому что кровь льется, и она льется с двух сторон. И теряют матери с двух сторон, а терять это всегда больно. Ну. Ana Laura Borrell, el documental Donbass, las masacres silenciadas, el bombardeo permanente que ha realizado el régimen criminal que surge después del golpe de Estado en Ucrania en el 2014 contra las regiones del Este, ahora este, de dos repúblicas, pequeñitas hermanitas eh, Lugans y Danes, no, lo que se conoce como el Donbass. Fíjense qué tan trascendente ha sido este, Ucrania en la construcción incluso de la, de la historia de la Unión Soviética que eh, en los primeros años de la Revolución Bolchevique el Donbass era conocido como el corazón de la Unión Soviética, una zona muy rica en recursos naturales. Obviamente también está ahí todo el tema de que incontrole ese cinturón de energía. Un viejo sueño que viene Occidente para este, arrodillar a toda esa parte asiática. Nosotros nos vamos rápidamente. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.